Уважаемые дамы и господа, э, лайфхак от Гудвина. Э, нюанс такой, то есть вот мы делаем общий массаж, да? И нюанс, когда у нас э, очень часто бывает э, леватор скапус мышцы, дословно переводится мускулус, да. Мышца, поднимающий лопатку. Она вот отсюда идет. Вот так, вот так, вот так и крепится к уголку лопатки. найти. А, вот он. Вот, вот это да, все, все, отпускай. Вот. Вот так вот она идет. Да? Ее, э, она очень бывает болезненно, зажата, да. Именно ее вот хочется проработать иной раз отдельно. Когда мы берем ее на растяжение, поворачиваем голову и вот отжимаем от костей. Да? От осистых вот Отжимаем и вытягиваем ее. Видите, головой я тоже шебелю. А с другой стороны можно на сжатие и также проходимся по боковым мышцам с этой стороны и в другую сторону вот на растяжение прям тянем ее а с этой стороны на сжатие ну если она вообще такая держит доспозированно да, то прям вот эти места проходим поглубже вот туда прям залазим по мышцы под мышцу, да, вот, вот начинает. То есть отдельно прорабатываем, да, вот эти места поглубже, там глубоко-глубоко, такой миофасциальный массаж, вот совсем такой вот коротенький. Вы просто обращайте внимание на именно вот эти мышцы. И вам пациенты будут благодарны, я вам гарантирую.